Роман, зачем ты его тихнул? Либо его зарезал. Не надо, не надо, не надо. Да, ну я иду в Аминь, ну Аминь, боже, ну А. Меня, но, а, меня, пошло, но, а.